Так, всем привет, ребят. Давно видео на канал не заливал. Пока заливать было нечего. Сегодня решили, короче, съездить на дом и посадить две яблони и две груши. Вот, ребят, вот такие дела. Сейчас посмотрите, как это все будет. Жена будет садить, я буду снимать. Или, может наоборот, посмотрим. Так, сейчас немножко по дом покатаемся. И едем на дом. Такой у нас город Талдем. Вот магазинчик хороший колбасу продает на столе. Что у тебя лицо такое серьезное? За Где ты? За да. Магазин продукты. Хорошенький магазинчик. Едем на новый дом, где строимся. Нету, ребята, не знаю, когда это все будет. Все обещает нам, обещает, а газом нифига не делают. А Лучше не надо. Да. Почему тебе газ не нужен? А потом, может, и по старинке. Вот так вот. Время придет, когда газа не будет. А у нас печка. И мы сейчас. не мы в темпе. Не, но ну газ все равно лучше. Ну газ, -то. понятно. Все интернеты, а кстати, нет. тоже еще нет, ребят. Здесь ничего нет. Вот Конечно, даже... Так, вот, ребят, нельзя. Сейчас будем сажать. Зал будем закладывать. Решили на этом месте. Зачем тут-то, чтобы затенять окно, правильно? Жена сказала, надо копать. Такая старинная лопатка. Заметили, ребят? Жена сказала. Накопай. Ты... Это самое важное. Вырежешь, убью. Угу. Муж учится Правильно. выкапывать, а снимать дерн. Правильно же? Да, потому что ему вот эту территорию выкапывать. Вот такой вот, чтобы делать жене въезд для машины ребятам это не знаю первый раз пробую ничего сказать не могу те тоненький прутик там охренеть не о как земля вся чарка Учись, чистить. потом будешь прут выкапкать, чтобы потом будешь а, отдал, чтоб О да, это нас умеет Андрей Кадеев Вот мы Что, далеко? Вот все будет. Я думаю, хорош. Конечно, хорош. Там сам потом корни даст. Ух ты! Сразу вижу, да, наполнилась А потому что воды у нас вот, очень мало. Вот ребят купили деревья. Деревья стоят 300 рублей. Какое интересно? Это, кстати, дешево продает у меня кому интересно звоните вот номер будет сейчас тут появится тоже живет в Талдеме, звоните у него есть деревья по 300 рублей что там груши яблони до да, всех сортов почти но ну, много сортов розы по 250 рублей у него продаются тоже роза там 30 сортов 38 да какое а один мельба без понятия где мельба вот тут два яблока вот этих а это две груши Походу. Так, подожди Мельба, наверное, я так думаю, что Вот это вот мельба Давай вот это посадим А это, наверное, порт О, -о, -о. О водичка уже набралась Ты грунт-то положил? Нет, я потом сейчас присыпаюсь Ай, уже почки дает Я так думаю, что вот это мельба и какие там сорта-то взяли? Нельбо и опор. Интересно, почитайте в интернете, что за яблоки. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тих. Ты держи ром, так. так ты ее да, ничего да, не, да, нет, да. Не, не, не трогай. Обошел, а ваша лопата не судьба, вот именно надо маленькой ковыряться да? Давайте большой сделаем. Аккуратно только. Надо. Не надо ее, не надо ее. Надо, её... чтобы она на ночи стояла. Да, ну назад, зачем ты да так... Сейчас гад... подожди. Гадость ты делаешь? Она вот сюда наклонена. Ну смотрите. Сейчас сюда положим. Так ты вот тут ее зажал. Ну-ка, стой. Надо палочку еще поставить. Ой. С другой стороны. Вот это вот. Вот это надо. Вот, ребят, какой у меня хороший муж. Ага. Обожаю его. <свят> Помогает тетин дом достраивать. Внутри сейчас будет электрику делать. Счастье мое. Электрику, мою. да, кстати, ребят, следующее видео будет, будем делать электрику. В доме, кому интересно, можете посмотреть. Но это будет чуть позже. Ну вот, первое дерево посажено. Переходим ко второму. Включай пока камеру. Так, ну что, сажай теперь ты. Нет. Давай, опускай. Я только опущу. Ну и все. Отогранцы. сам. Я же не могу одной рукой. наснимать тогда. Хватит, хватит, вот так вот. Ай, меня засосало. Ребята, я по грязу все в грязи. Ой, бабочка. Родная. Ой, ты еще руками. А ч? Рабочий рукой. Молодый ничем. Много на участке. О! Болок свет потом куда-то уходит Ну, больше не трогай, все хватит Вот это нахуй, сюда, куда? Не надо только клет. Да лёд растает сверху Ну, не надо Все. Пошли в следующее Второе Следующее Зачем? Следующее дерево Вот вон в том, в том море Вот ну, какое ну как вам можно? Сразу выкопал уже. Вода. А что ты думаешь, когда сейчас воды не нахуй? Только тут? вот эту штучку, бери. Ой, если нет. нет. Наоборот, сейчас вода все равно уйдет через Сейчас вода уйдет, она нормально, дружка на Еще одну, Да, да я бы Кушман земли. О, сейчас как вода выходит из берегов. Ну, зато потом воды будет меньше. Она будет Иди вон вы, В бывшем колодке. А, холодный. Жижа. Жижа Да, сюда бы ребенка, да? И мы бы его не нашли <свеч> среди грязи. Палочку будет Не собачки Когда будет вода уйдет, тогда уже будет земля. Ну куда ты на землет накидываешь? Сейчас там будет нормально Еще лопатку А теперь последний четвертый день да. Последнее четвертое деревце. Так, держи. Держу. Смотри, сейчас в угол вот стоит. держи Держишь? Держу, держу. Все, ребят. Все. Деревья посадили. Какая прелесть! Так, сейчас мы поставим еще палочки и подвязок. Такой же Так, включай пока Нет, такой у меня хороший муж Да Теперь подвязываем яблоки Не так, сначала за палочку А, а потом Я Нет, же не спец с посадки яблок Что изменится? Ничего не изменится. А? Ничего не изменится. Просто как учили. Кто тебя учил -то? Ну, именно так же? Я так да. не подвяжу именно. Да, конечно. Я подвяжу, как могу, короче. Как скажешь, любимый. Так, ну что, пойдем дальше. Верните, как лопату... палочки. Что взять? Лопату и Там-там Где -там. смородина растет Вот такое, ребят, было маленькое видео О посаженных первых деревьях в нашем доме Ну вот, что получилось у нас Вот так вот ребят Лопату Так что, вот, ребята, пользуйтесь с моментом Пока есть время звоните по этому телефону Считай деревья 300 рублей, вообще за даром Вот он привез его с питомника Ездил в Краснодарский край, вот там в питомнике Это взаимостойкие деревья короче для московской области как раз пойдут. розы есть там все только нет короче ему. звоните, вот. договориться там где-то последний месяц наверное, останется вот этот последний месяц доторговывает вот этот месяц последний доторговывает и все там немного у него осталось так что звоните успейте купить Ну, с вами был буян всем пока до скорой встречи и ждите следующего видео. Пока.